Я еще просто иду на Тарун, чтобы угробить кого-то, так как у меня пока что активирован автокликер, я могу так его поэдовать. Дальше начал переключать. Жалко то, что больше часть не записалась, а я там добыл столько всего. Просто тут мансуры есть, которым мансовают. и сразу где дальше просто надо люто уворачиваться, то есть это трудно. Дальше я просто в агрессии иду на таран к нему, чтобы его угробить, но там мы можем вот эти мобы, и я его добиваю окончательно лепешку. А что, я действительно развился. В комбу дальше мне тут интерес попрыгать по островам иногда возникал поэтому редко такое бывало. я нормальные видео записываю так что Дальше все на целые несколько месяцев запаса еды нахватал, не заметив этого. Я это заметил только после того, как ближе к концу видео или после открытия инвентаря. Дальше я просто пошел нападать на жирафа желейного, с которого тоже не очень хороший друг падает. Дальше у меня тут ближайшие игровые кнопки, которые мне позволяют: Б эмоции, F5 внешний вид, В следи, А вы знаете, пробел вы знаете, Е e, знаете, цифры выбора предмета знаете. Короче, все настроено как в классическом Майнкрафте. Дальше у меня какой-то...